Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go play Games. Мы продолжаем э, Long Dark. Сейчас возобновить загрузить. <с> ну, короче, мы продолжаем. В прошлый раз я, кажется, от волков залезла в машину, спасаясь от них. Кажется, вроде бы. Зато мы нашли ружье. У нас есть ружье, и у нас кажется Перегруз не просто перегруз, у нас куча всякого еще гавна, которого надо выкинуть кучу всякого, всякого, всего, всего, всего, всего, от, от, от, от, от этого всего надо избавиться как-то, да, у нас жить перегруз да, 31 килограмм у нас лишний а что вообще на нас надето, я что-то уже забыла это все дело ну есть как бы вариант еще вот господи, сделать вот так вот там, вот, например, собрать а у нас, кстати, что на ногах а, вот это вот у нас на ногах. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас мы тогда будем... Быстренько все соберем. Да-да-да. Да-да. Собрать, собрать. Давай, рви. Зря, что ли, собирали. Блин, солнце начинает тихонечко садиться. Нам надо как-то что-то делать. Тем более нам холодно. У нас потихонечку... Сейчас покажу, сейчас покажу. Так, собираем. Вот-вот-вот. Падает потихонечку нам. Прохладненько, нам неприятно. Вот это тоже... Блин. <смех> мы без штанов? Интересно. Мы в труселях от них? Зато в Шанели. Да? А, нет. Мы, мы в штанах. А где моя шарфа? Ш... Вот она. А чё, а чё вот эта херня сверху? Снять. Это же снять. Might have to drop some gear. Спокойно. Спокойно носить. А теперь какую-нибудь херню. Ну, вот это у нас... Ну-ка, плюс 8, плюс 4... Плюс 8. Ну, вот это получше будет, мне кажется, да? да? Да. Или да нет. Но это от ветра лучше защищает и от этого самого. Тут как 7 здесь. Ну зато лучше греет. Ладно, пускай будет у нас бомб к теплу. Ладно. Так, разбираемся дальше. Что нам нужно? Вот это вот подрать тоже. Зря что ли, собирали, нет, не зря мы, мы знали, на что мы идем. Так, а сколько у меня уже 30. О, уже, уже меньше становится веса, отлично, отлично. Продолжаем в том же духе, сейчас мы именно вот так вот будем избавляться от лишнего веса. Черт, вода, вода. Ты замерз? Ты замерз? Не, нормально. Что ты меня выешьываешь там? Чё ты врешь? Не ври. Так, что еще у нас? А, перчатки. Давайте ему другие перчатки оденем. Чуть-чуть. Вот kill эти me. вот. 60 носить, да. А вот те мы порвем. Хотя, в принципе, рвать смысла нету особого. Вот так, подождите. Давайте мы вот эти ботинки, либо самые тяжелые у нас, да. Ботинки, куртка. Вот эту вот мы тоже сейчас порвем. <смех> Темнее. <смех> Вода пить надо. Надо попить, попить, попить, попить. Ты что так дышишь-то? Давайте мы вот это вот. Вот так вот. 4 литра. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Сейчас мы облегчимся. Опа. Все. Мы можем бежать. Так, а куда? Давайте посмотрим. Нам, нам, нам сюда надо. А, таска черного от а что там тюремный грузовик медикаменты вот чуть-чуть и вот тут у нас что чё... слухи черного сотрудник не вышел на работу и прошел пропал без вести так у нас два варианта пойдемте вот а тут чё? Чё -чё -чё? А это что? и тут слухи в регионе появился агрессивный волк это то есть до туда дойти и за замучить волка а я не знаю, а мы сколько времени тут про протусим? Мне интересно, я вот, когда вернусь туда, там, что будет? Я... это типа, локация будет пройдена? Ну, давайте тогда, да? Может, сюда? Сюда первым делом сходим? Потом вот так вот, и уже отсюда будет проще идти туда. Заткнись, пожалуйста, не мешай мне разговаривать. Mm -hmm. Тихо. Mm -hmm. Так. У нас есть, есть что, ружье. Ружье мы можем еще зарядить. Ну давай. Давай, давай, давай. Ой, хорошо. И еще. Ой, замечательно. Ай, молодец. Покидаем транспортное средство. Очень-очень холодно ему. Но я надеюсь, у нас тут будет какая-нибудь хотя бы вот, пещерка такая небольшая, хотя бы хоть что-нибудь. Как-нибудь петли сидел Так, волк. Сука, падла, сука, падла. Опа! Хорош. Так, давайте мы шкуру с него снимем. И кишки. Я не знаю, сколько я тут пробуду. Сейчас, секунду. У меня это, одно ухо что-то отваливается. Не работает. этим надо что-то пр придумать. Сейчас. Так. Ой, а мы замерзли. Мы так-то замерзли? Нам так-то холодно? У нас перевес опять. Да. И мы вообще куда-то не туда бежим. И что-то не то происходит. И я хрена не вижу. Вот этот попадос. Вот этот попадос. Нужно обратно в машину об обратно в машину и сидеть, чиниться себе спокойненько. Залезай обратно, залезай. По крайней мере, мы в волка грохнули. И то хорошо. Так, ну тут полегче нам должно быть. Да замолкни уже, холодно ему Ну давайте, я не знаю. Давайте Дайте мне секунду, я там с не разберусь. Вот, короче, все. Я решила что лучше, что я буду не через наушники, а через динамики, потому что что-то у меня с наушниками какая-то фигня пошла. Так, давайте чуть-чуть пожрём, Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, чуть-чуть пожрали. Мы молодцы. Давайте починим одежду. чё, А ч ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ еще нам остается делать? В эту темную ночь, <гдесят>, где никто не сможет нам помочь. Так, давайте, ну у -у -у. давайте ботинки сейчас починим, а то как-то ему совсем плохо. Давай у нас и есть даже вот ремонтная... Это я видимо домахнула... Так... Ладно... Ладно... Хорошо... Я поняла намек... Так... Нам куда? Нам куда-то туда... Ну пойдемте... Я не знаю... Искать пещеру какую-нибудь? Дальше. Туда... Куда-то туда... Куда-то туда... Немно нем немножечко повернуть поюруль должна... Совсем чуть-чуть, сюда, куда-нибудь, сюда, куда-нибудь сюда. Не-не-не, как все плохо, как Так, да, подождите, у нас, у нас есть что-нибудь? А, у нас, да, у нас все есть, все замечательно. У нас мы можем развести костер, мы можем погреться, у нас все, все что нужно, все есть. Все. Так, зайцы, если вдруг что. Так, да, придется, видим где-то тут разводить костер, как-то так. Блин, я даже не знаю. Ветер, сильный ветер. Где мы? Ладно. Ничего, ничего, выживем, выживем, выживем, выживем. Мы должны выжить. Мы должны справиться. Так, он у нас поплыл уже. Уже плывет. Так, я поняла, поняла, поняла, он уже сгибается. Сейчас, сейчас, сейчас, Разводи костер. Так, тихо. О, о, давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай, Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Сидь, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Добивайся. Так, сидим отогреваемся У, убери ружье а то я знаю ты будешь в костер стрелять ты еще тот У нас затейник затейник тут давайте ему кидровые нет уголь уголь потому что уголь уголь как бы хер бы с ним а вот э, с угля мы не сможем разжечь себе костер вот с дров сможем поэтому дрова нужно беречь так костер значит давайте приготовим что-нибудь так, чашку кофе, давай мы ее разогреем. И давайте мы вот. Банку персиков. Дубшуюся. <свист> ну, по идее, она не должна нам сильно доставить, да? Дискомфорта сильного. Так, пей кофек. Восполняй жидкость и согревайся. Согревание пошло, отлично. И банку персиков. Сейчас мы заточим еще. Съедаем. Все, видишь, все хорошо, все хорошо. Вот тебе бомбу согревали. Грейси, давай, грейси. Все нормально, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Блин, ему поспать надо. Ему бы поспать, нам бы поспать. Я надеюсь, по идее, если вот сюда проход, туда-туда... Тут, тут, тут, тут должен быть этот самый, этот, ну, этот. Куда можно залезть? Как у Пещера, вообще, вспомнил слово. Пещера. Хорошо. Так, это спокойно, спокойно, спокойно. Все. Сидим, греемся потихонечку, потихонечку. А пока там все вот это вот, мы можем даже починиться. Мы можем починиться. Да, чтобы просто так не стоять времени терять. <как> мы можем починиться. Давайте починимся. Так, ремонт. Погнали. Давай. Чтобы нам было теплее. А, середина ночи как раз. Самое время для того. Для ремонта. Бля, давай, чини нормально. Так, почти согрелись. лично лично Так, что мы Я даже не знаю, стоит личный. Ну вообще было бы неплохо, потому что все плохо у нас. С одежды совсем все плохо. Давайте чуть-чуть починим их. Так, мы полностью согрелись. Сколько костер еще будет гореть? Еще 20 минут. Нормально. Не надо ничего брать. Не-не-не-не. Давайте починим, что у нас очень плохо. Вот это очень плохо. Так, чиним, Чиним, чиним. Давай, давай, реально. Так, отремонтируемся. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я верю в наш успех. Мы, по крайней мере, живем, Мы молодцы. Не туда. Куда-то. Тут, тут туда нам надо. Туда. Ладно, понеслись сюда. Да, да, да. Сейчас вот это... Протестись. Ну, не ломай ничего. Мы отлично. Так, мы еще развести костер можем. У нас еще все для этого. Что нужно и не нужно есть. Так, нам сюда дальше. Пробегаем, прочистим. Куда? Так, сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну ну не путай меня. Не путай меня, мерзость. Куда? Так, все правильно мы идем. Не ломай ничего, я тебя очень прошу, я тебя очень прошу, ничего себе не ломай. Так, ну мы мерзнем, но мы сыты, довольны, у нас, в принципе, что-то нужно, у нас все есть. Мы молодцы. Мы пока держимся. Мы пока держимся. Он, конечно, готов сдохнуть в любую секунду. Во, мы пришли. Вот тут вот, вот где-то что-то должно быть. Не удивлюсь, если придется, блядь, пробираться где-нибудь поверху. Извините у меня что это. Ругательство выругало, выругалось, <с> вырвалось, ругательство выругалось. Ну в принципе да, оно выругалось. Так мы, мы пошли, про, почти пришли. Так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Мы пришли, так молодцы, мы молодцы, мы молод, мы удержимся. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. еще, еще не хватало навернуться с, с, с огромной высоты. Так, ну, ну я только не говорите что вниз надо было все-таки я сейчас я сейчас материться буду все-таки надо было вниз как вы че алло алло ребята ребята вы что я еле жив а вы меня еще заставляете куда-то переться так тут должен быть где-то спуск. Вот дерево, Я вижу дерево. Дерево, это хорошо. Значит, по нему можно пройти. Раз мы можем по нему пройти, значит, где-то тут должен быть спуск Мы должны по нему спуститься. И пройти туда, куда... Да, да, смотри, смотри, проверяй. Смотри. Сейчас смотри. Так... Оп. Я говорю, оп. А он говорит, а. Все нормально. Так, на всякий случай. На всякий случай. Так, давайте мы соберем тимофеевку так берем тимопейку ее же жрать можно да так не очень плотный но съедобный может использовать как труд не надо у нас труд хватает у нас есть. все с этим в порядке если что мы можем перекусить тимофеевкой скоро придет сейчас передохнем не переживает в смысле стоп а, это вот, это вот, это все, это все а область большая, большая такая область. То есть мы где-то должны найти чувака. У чувака наверняка должно быть какие-то вкусности для нас. Что-то очень интересное. Вон там я вижу что-то, что-то я вижу, вижу. А мы, кстати, выходим уже из области, это нехорошо. Если мы выходим из области? Mm -hmm. Мы выходим из области или мы нашли труп? Мы нашли труп, мы молодцы, я вас поздравляю, мы нашли труп. Так, вот он мертвый охранник, а моего, да? Ключ от сейфа, одного из работников тюрьмы черный Камень. Замечательно, что так про... Так, а, страница была на этот раз, что-то стоящее, цены растут. Нужно проверить, нет ли золотого песка вниз по течению того ручья. Солнце растопило тонкий лед, красное золото или что получше? Проверим. Да они тут типа, какое-то искали. Так, еще что-то есть? Блин, ну не начинай, ветер, ну алло! Ну алло, мы это спать тут хотели. Опа! Да я знаю, знаю, знаю. Наконечник, ну, да, это мы возьмем, все. Килловый дрова, это нам все надо, это все надо, это все очень нужно, нам бы поспать. Нам бы поспать, нам бы, блин, пещеру бы. Замолкни, пожалуйста, нам бы, блин, пещеру какую-нибудь. О, вот тут есть мост, мы можем попробовать под мостом это самое, поспать. Под мостом же ведь все теплее, нежели там, где, где бы то ни было. Мы сейчас, по идее, бежим, но что то мы не бежим. Риск переохлаждения, замечательно, замечательно как-то холодно а что так стемнелок то резко сколько середи, середины ничего не вижу я, я заблудилась я ничего не вижу так пошли обратно разводим костер короче я поняла ну его но ну, ну, это все нафиг мы не будем рисковать мы где-то здесь где-то падло вот она Убила? Я просто я его не вижу. Я ничего не вижу. Блин, это, это козлина меня отвлек. Я... Где, где, где? Вот он, вот он, вот так, вот костер костер костер кажется. Вот он, тихо, тихо, тихо. Где, блин, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Вот он. Вот, разжечь. Так, давай. Нам нужно тепло. Хорошо, да. Ой, запьянил. Так, давайте докинем сюда топливо. А еловые дрова. Вот как раз сейчас вот еловых дров их докинем. Так. Угля докинем. А мы спать можем лечь? Так, Стоп, стоп. стоп. У меня его вот сейчас... Да, можем, смотрите-ка. Ну, давайте прям тут лежим спать. Давайте, Д давай, давай. Потому что иначе все обсда. Часиков на пять получится? Мы не умрем? Мы не должны умереть? Мы не сдохли? И костер еще горит, еще три часа, замечательно. Так, подожди, подожди, подожди, подожди. Мы можем еще поспать, давай еще поспим. Вот, давай два часика еще, еще чуть-чуть. Но. Ты получилось? получилось? Красиво горит? Отлично, отлично. Еще два часа, замечательно. Так, давайте мы что-нибудь кофику. Вот хряпнем Гнильцим. вот это вот. Заткнись, пожалуйста? Пожай, ему, что-то надо. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас мы будем и кушать и и все, все будем, все будем. Так, шоколадку на. Ешь шоколадку, раз. Тут еще вот вторая на подходе. Вот тебе вот вторая шоколадка. Сейчас там как раз вот чайочек. хочу сказать, кофеечек. Вот, хорошо, хорошо. Замечательно. Так, готовим. Выпиваем. Я считаю, прекрасно. Мы справились. Мы молодцы. Мы выжили. Мы чуть-чуть восполнили здоровье. Мы чуть-чуть восполнили все. Ага, я бы тут и не прошла. Вот поэтому и потемнело, наверное, потому что тут тень, видимо. Так ты это и не увидишь сразу? И вообще, вы видели, я в потемка убила волка. А? А? А? А? Так, собираем. Собираем волчьи шкуры. Нужно... Блин, а их нужно именно в здание где-то выбросить. Давайте... Часочек, Два килограмма мы соберем волчевое мясо. Будем ходить, вонять. Ну, как-то по, по барабану, честно говоря. Блин, еще и это. Что началось-то? Ну, что началось? Так, пьем. Так. Ау -у -у -у -у -у -у. Еще пьем. Надо что-нибудь выбросить. Холодно, да? Ты замерзаешь? Тебе холодно? Холодно ему? Ему холодно? Нам бы вот починиться бы, отремонтироваться бы. Блин, там вообще что-то какая-то жесть, метель понеслась. Блин, опять пускакали. А -а -а -а. Согревание кончилось, мы все умрем. О, Тимофеев, собрать Тимофеев мы все умрем на пол, на пол, да мы все умрем. О -о -о -о -о -о -о. Так, надо куда-то... Это что А, это, это, это я выбросила Это нам надо. Блин, да что ж такое? Так, надо спрятаться, короче. Полюбо... По-любас. Твою мать. что то жесть. Так, тут где-то я видела, мигнула. Пороха можно разжечь, ничего себе. Так, шансы на успех. 75%. Вот. Давай, разжигай. У тебя 75% успеха. При этом мы находимся в, посреди метели, там ветер, аппетит, все, все дела. Так ты только не это, не. не манди мне сейчас тут. Вот. все, согреваемся. Да, даже вот присядь, вот, по поближе подползай. Иди, не отсвечивай, давайте мы пока мясо приготовим, готовить. А, мясо все равно очень а что, нет? В нем какая-то жизнь. Так, забираем. Забираем. Что-то реально жесть. Ну-ка, а если я покел возьму, у меня тепло будет хоть какое-то от этого? Нет? Ладно, пока метель, давайте чем-нибудь полезным займемся. Давайте починим варежки. Нет, давайте порвем варежки. Порвем варежки. Блин, опять фонд садится. А? Так, ладно, мы чуть-чуть согрелись. Мы можем чуть-чуть бежать. Поэтому побежали. У нас есть факел, который нас не греет. И вообще он перестал работать. Да не нужно мне его, ты, ты можешь его выбросить, пожалуйста, пожалуйста, выбросить. А, а, как отсюда выбраться? Как, а? Так, мы где-то, вот тут мы забирали все, все, что все, все, все, все, все, все, все, Тихо! Да что ж, на слегку. выбраться? Подожди. Он просто не лезет наверх. Давай, давай, давай, давай. Вот так вот, аккуратно. Вот ты молодец, он вылез оттуда. Так, бежим туда, бежим сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Даже несмотря на то, что у нас шель нас прям вот пробирает. Тихо, тихо, тихо. Ой, ой, засопел, засопел, засопел. Так, нам куда? Так, выходим через тут. Так, надо как-то, как-то, как-то, как-то, надо, надо выживать, надо выживать, надо выживать. Выживаем. О, -о, -о, -о еще растение. О, -о, -о берем, Вс, берем, все в дом, все в землю. Давай еще. Я, замерз... я знаю, что мы мерзнем, замерзаем, что нам плохо, одиноко и вообще мерзко. Ну, -мо, ягодки, ягодки, надо собрать ягодки. Ой, и самое время страшно. для сбора ягод. Волки заскулили разбежались. Так, нам куда? Куда дальше? Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. А чё волки-то меня испугались? Вы чё, ребята? Вы, я не пойму, выпалки у меня в руке испугались. А это что такое вот у нас? Реально, вы чё, ребят? Все в порядке? резидента тюремщика. Ну как-то, как-то у тебя тут грустная брата. Че-то все плохо. Так, а тут чё? Есть что-нибудь? Ничего нету. Ладно, если ничего нету, нам куда? угомонить всего волки алло. они видимо видят что я несколько шкур тащу и им это их это напрягает слегка как-то напряжно <с? <с?> Блин, теперь он еще и спать захотел ой холодно и спать хочет что вообще происходит ой, теперь охлаждение. опять снова не щадит сейчас игра душит прям пытается придушить меня но мы же ведь ей не позволим правильно Дай, не согреть тихо не говори таких слов мы выжим мы сможем нам сюда да да туда все нормально не парься а это моё это мое, это моё это мое. Да, давайте разжем костер разжечь костер 75 процентов разжигаем да раз раз в смысле? Что тебя смущает? Скажи мне, пожалуйста. Какие у тебя У тебя проблемы с этим раз раз раз Разжечь, разжечь. Разжечь, Разжечь, раз раз раз раз раз раз раз раз Ладно, зато раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз это вот можно, я не знаю, как отмазу использовать. Ты делаешь сегодня отчет? Я могу, но слишком ветрено. Куда мы дальше? Так, нам куда-то... Да, сюда. Нам это обогнуть надо. Так, тихо-тихо-тихо. О, вижу грузовики. О, грузовики. Похоже, кто-то здесь был. Да. Так, вода это все хорошо, это все берем, это все нам надо, это все нужно. Так куда-то туда Идем, идем, идем, идем. Давай, давай, давай, давай. Давай, братан, я в тебе верю. Так, тут это самое кровь. Идем по следам крови. О, олень. Ну с этим мы походу если как-нибудь потом -мо, мою, меня тут... дуает просто напрочь нахрен. Да что ж за фигня да такая? Что ж погода-то такая? Что ж за игра-то такая, не щадит, нифига. Так, твою мать. Сми меня сейчас. Сука, Давайте еще раз. Хорошо, давайте еще раз. Давайте еще раз. Давай. Да, идите нафиг. Да идите нафиг, что, прямо отсюда? Прямо отсюда? Да вы идете нафиг просто. Так, пить сразу. Да-да-да-на, вот обычную воду пей. Ты же меня задолбишь потом. Вс, назад уходим. <coughs> Ладно, не отвлекаемся ни на что. Просто, просто тупо идем бы. Волки просто еще так накинулись, ну блин, внезапно из ниоткуда. Алло, здрасте, блин. Так, как тут идти, я помню, в принципе. I ну вот реально, тварь, блин, и залез из-за гор, блин. Ну, алло! Блять. Had... В смысле? Had... Ну не тут же ведь проход. Ну я точно помню, что вот тут вот по, по травке идти надо. Я, я правильно понимаю? Ну-ка. Нет, он вот тут вот просто вот колом стоят. Во, вот тут прошли. Блин, тут еще и угол надо подобрать. Зашибенно. Холодно, холодно, блин. Так, где-нибудь вот тут мы сможем развести костер, мне интересно. Блин, тут вообще тр какая-то. Ну-ка Под наклоном Тихо, замокну Давай разжигай Кошмар вообще Надо, короче, сейчас разжечь костер Немножечко возле него погреться И пока будем греться Мы подошем некоторые наши вещи Разжигаю тебя 75% И не ври мне Что ты не можешь так, добавить топливо. Угля мы сейчас закинем. А, дальше. Нет, мы ну ничего, сейчас пока готовим. А, хотя давайте мы это... Ну, как бы, как планировалось, да, готовим мясо. А, сейчас, теперь, теперь шить, шить, шить, шить, шить, шить. Одежда, одежда, одежда, одежда. Одежда. Носочки. Хотя бы. закройте, сколько там, 46 минут опасно оставлять так вот мясо но еще это забираем забираем мы, мы погрелись хотя бы ну такой себе а? мы так себе погрелись так, ну пока бежим, пока бежим, пока нормально пока держимся пока держимся, пока держимся так, тихо вот туда, все, все, все, все. дорогу я помню, дорогу я помню нет, не помню. Стопай. Стопай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Все потому что тороплюсь. Тороплюсь. Торопиться плохо. Так, ладно. Не обращаю на тебя внимания. Тебя нету. Тебя нету. Тебя нету. Я тебя не хочу, тебя нету. Че? Ох ты, блин, понес как-то со, со, со скалы-то, с горы-то. Семимильными шагами. Бегал бы ты всегда так, а? Так, там ничего интересного. Куда нам? куда, куда? Куда, куда? Да, туда. Куда, туда? Идем, идем, идем, идем. И в покое. Нам главное перестрелить того волка мерзкого, гадкого, урона. Так, берем сразу вот волк, чтобы вот не было никаких проблем, вопросов. Так, да, вот это вот я все помню, там ничего нету. Не-не-не, проходи, проходи давай. Так, где-то где здесь я, да? А, я, я же перешла через мост. Да, я перешла через мост. тут, тут еще надо до моста дойти. Ой, ой, ой, ой, да, что ж такое-то? Я со звуком это сегодня как-то не задалось вон туда мне. Музыка заиграла, это -то. тоскливая, унылая. Так, нормально, нормально, бежим. Так, вот тут я где-нибудь могу развести костер? Да, Снег отовсюду идет. Так, так быть не должно. Такого такого не бывает. Что вы делаете? Это куда? Уа, еще и жрать ему. Охрану, как, так, давайте мы сейчас куда-нибудь. Вот да, да, правильно? Тут слишком ветрено для кострает, я помню. А вот сейчас вот куда-нибудь вот сюда, вот, вот сюда вот забраться. Вот а, а, а, а, а. Как такое место? Как тебе такое, Давид Блэйн? Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну -мо! Ну в смысле? Ну, в смысле? Отлично я еще и выбег, ладушки. Замечательно, прекрасно. Это то, чего я ждала. То, чего я ждала все это время. Немного больно, правда? Правда, немного больно. Это мне больно. Потому что я за тебя играю, загадаю. А что ж происходит-то? О, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай. 75%. Маккензи. 75%. Ты меня не наебшь. 75%. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Разложишь костер и тебе дам копет. Так, добавить топливо. Ну давай, что делать? Так, э, что мы еще делаем? Мы, во-первых, давайте приготовим кофе. Готовить. Э, дальше мы жрем таблетки. Жермм таблетки. Жрем таблетки. Где мы жрем.. Где у нас. У нас есть вообще битбол? Да, смотрите-ка, у нас есть битбол. Блин, этот нужно бросить вообще нафиг. Это прикол, что по одной штучке будешь выбрасывать. Так, использовать. На боль. Унимаем боль. И вот это вот мы тоже используем. Мы используем эту на лодыжку. Как раз таки повязка и есть, замечательно. Так, согреваемся. Пытаемся согреться хорошо. Так, дожди до готовности. Он это взял. Он это взял. Он это взял. Где? Где? Где? Где? Где ты? Вот, что, пей. Пей, ешь, ханцуй. Вот. Все, теперь так не отстал. Так, бонус согреванию у нас есть замечательно. Так, пока он там согревается, пока работает наш бонус, нам нужно что-нибудь еще починить быстренько. Внезапно-то, в ускоренном темпе. Берем перчатки. Так, ремонт. Давай. Давай. Очень-очень медленно идет согревание прям вообще печаль сколько еще костер будет у нас ну 537. нормально еще что-нибудь нужно починить что что нам еще нужно починить так у нас джинсы в плохом состоянии шапка нам нужно починить подштанники а у нас сколько подштанники нормально с подштанниками так 72 10 так так я даже не знаю так, давайте мы угу. Блин, блин. Ботинки давайте починим. Потому что ботинки это прямо это важно. Это нужно. что ты не смог? Да ладно. Тихо-тихо-тихо, подождите. Услада для моих ушей. Тишина. Реально тишина? Скривание пошло? Прекрасно. Это же шикарно. Ну, наконец-таки. Я уже думала, все, мы помрем тут. Ладно. Раз все хорошо. Подожди, стой, стой тут. Надо еще пожрать. Надо еще волчатеньки заточить. Волчатенькая. Давай я буду тебя точить, давай. Жрем. Опять подтуши волк. А что так мало-то? Я же вроде больше он же должен сильнее насыщать как-то, нет? Или мне кажется? А, -а, а? Так, все, напился, наелся. Теперь ты от меня отстанешь? Так, все, согреваем. Блядь, еще этого не хватало. Наступить в костер. Сука, как тебя лечит? Жжется теперь ему. Подожди ты, где жжется ему. Где ткань? Замолкни, пожалуйста, ааа, еще вот тут отнялось чуть-чуть Блин, ну это вообще, это не, не, не честно, несправедливо Давай, использовать И обезбол. Обезбол там, да? Да Все, отвали, пожалуйста Я просто потерял слегка я начала искать, в какую сторону это мне метнуться и метнулся в костер. В общем, я... решил, да ну это все нахрен, и решил сгореть. Так, подожди зевать. Подожди, у нас тут это... Сейчас должен быть бой. Так, у нас тут что-нибудь было? Херя у нас какая-то была. Ладно, пошли дальше. Я слышу ворон. Есть ли ворона? Там где-то труп. Так. Ну где ты тварь? Вон их целая толпа. Две штуки. Целая толпа две штуки. Три! Ну тогда я права, это толпа. О, он хотя бы двигаться начал. Ну давай, давай, давай, давай. Ну как стой, стой, сука! Что, еще на меня нападать? Ну давай, давай, нападай. Ах, это мы хорошо попали. А вот шкуру я с тебя сниму, тварь. Плевать, что это займет два часа. Я у тебя соберу шкуру. Вот это вот нехорошо. Не что... Заканчиваем. Заканчиваем. Идите нахер в Заканчиваем все. Я без комментариев. Меня снова сожалелись гребаные волки. Причем я не знаю. А -а -а. Все, всем спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.